8 квартир с ремонтом в ПГТ «Сириус». До моря 5 минут пешком. Закрытая территория в доме-бассейн. Друзья, смотрите, какое интересное дерево. Оно было почти умершее, да? И вот из него сделают такую красивую скульптуру. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске 8 квартир с ремонтом в ПГТ Сириус. До моря пятен пешком, территория закрытая, в доме бассейн. Все квартиры с новым классным ремонтом площади от 27 до 55 метров. Поэтому каждый из вас может там подобрать квартиру по своему карману. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Надеюсь, вам понравится. При этом цена прям такая адекватная для поселка городского типа Сириус. Начинаю свой видеообзор с центра Адлера. Это улица Кирова. И отсюда до нашего дома, где 8 квартир с ремонтом, идти всего минут 15-17. Место абсолютно ровное, как вы и любите. Центр Адлера утопает в зелени. В общем... Сейчас взлетим на коптере, посмотрим всю территорию, а потом квартира. В этом доме у нас есть несколько квартир с ремонтом, причем с очень хорошим ремонтом и в абсолютно разных бюджетах, поэтому обязательно смотрите, это видео до конца, вот такое окружение, это у нас южных культур 9. Вот, территория такая, как бы она закрыта. есть бассейн, пальмы, парковка для великов, Зелень, все уже в брусчатках, вот эти подсветочки работают. Пандус. Очень уютная входная группа. Ресепшн. И давайте, наверное, по порядочку. Так, это у нас квартира номер один. Чтобы не путаться, я просто площади не все помню очень всплывет на экране, значит. Это кухня, совмещенная с гостиной. На самом деле, ремонт здесь выглядит намного лучше, чем вам передает камера. Это я заявляю с полной уверенностью. Здесь нужно обращать внимание на детали. То есть, хорошая мебель, пол, качественный холодильник, вот эти все вот, смотри, светильнички, картины. Это все придает прям, ну, такой уют. Кондиционер, высокие потолки, вид во двор. Это полуторка. Она, по-моему, так, хорошая микроволновка, обувница, здесь картины. Все прям в хорошем, в рабочем, в таком состоянии. То есть полотенчики вам, зубные щетки, стиральная машинка. Все, готовый действующий бизнес. Здесь я прошел вместительный шкаф. Еще одна комната. Это квартира номер три. Она площадью поменьше. И она не менее уютная. Она тоже луторка давайте начнем с санузла в принципе то ремонт практически ну, везде одинаковый вместе ну, то смотрите одинаковые двери одинаковое напольное покрытие вот эти светильнички мне так все нравится. хорошие матрасы здесь место расположения и стоимость играет большое значение. Стоимость буду озвучивать чуть позже. Картины. Очень уютно. То есть купили, сразу пользуетесь, сразу сдаете в аренду. Здесь вид на бассейн, кто любит побольше движухи. Посудомоечная машина. Ну, четенько все. И не дешево, я вам скажу. Двигаемся дальше. Это квартира номер четыре. Здесь керамогранит, значит, вместительный шкаф, дизайнерские люстры. Где-то есть биде, где-то нет биде. Все здесь и фены, и полотенчики. Все-все-все готово для бизнеса. Хорошая кровать, вся Вот эта квартира с террасой. Смотрите, как все классно. Согласитесь, это дорого стоит. Хорошие стеклопакеты. И здесь будет какой-то скверик. Ну так говорят. Вот елочка наряжена. В подъезде, видите, как симпатично. Это у нас квартира номер 15. Я вот вообще... От этой квартиры в восторге. Вот правда. очень креативная, двухуровневая. Санузел просторный, все уже с биде. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Двухконтурный газовый котел. Да, я не ошибся. Да. В каждой квартире двухконтурный газовый котел. Крессионер. Здесь у нас вид. Чуть-чуть на бассейн. Из балкона. От балкона... Вот, кстати, для тех, кто любит селфи и всевозможные сторисы, то, то вы здесь наберете большую популярность, если будете здесь проживать. И давайте еще покажу второй уровень. Очень круто. Мне нравится. Квартира номер шестнадцать. Тоже такая полуторка. Тоже такая светлая. Здесь уже вид будет поинтереснее. Хороший балкончик картанговой мебели и можно любоваться закатами и еще одна спальня квартира угловая Здесь больше окон. Конечно, она за счет этого интереснее. Квартира номер 17. Они все по-своему очень прикольные. Это студия тоже с большим балконом. Очень интересная. Как вам такой номер? Остается, здесь все дорого. Классно. Вид получается на бассейн. Чуть-чуть. За зеленью видно море и закат. 18 квартира. Тоже прикольная. Если вам не понравится цвет стен, то их можно перекасть. Она с балконом. Вид в соседний дом. светлый, и кухня с выходом на балкон. Здесь стоит хатанговая мебель. Я не устану говорить, что у ПГТ «Сириус» огромная перспектива. Это хорошая инвестиция, это хорошее вложение, потому что ПГТ «Сириус» — это город в городе. Это, знаете, как Сколково в Москве. Это научно-технологический центр, где будут учиться дети богатых родителей, которые будут покупать там недвижимость, будут ее арендовать, причем очень дорого. Поэтому почитайте, что же такое ПГТ «Сириус» или посмотрите мой видеообзор. Ссылка выскочит в правом верхнем. К нему углу я более подробно там рассказываю видео называется что же будет с мельтинкой поэтому покупая квартиру в ПГТ Сириус вы никогда не погорите и не прогадаете единственное нужно знать что покупать поддержите данное видео лайком ведь это совсем не сложно напишите свои впечатления если впервые на моем канале обязательно подпишитесь только поставьте там колокольчик чтобы не пропустить интересные предложения также много всего интересного в инстаграм Telegram. Ну а стоимость данных квартир 500 тысяч за квадратный метр, цена будет расти, вот помяните мое слово, в общем готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах, кстати, земля собственности, пройдет ипотека, у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит, до новых видео, пока!